Я вам закончил. Да, это за мне хоть так, когда к себе хоть. И вот, когда я просто... Вот честно сказать, я вас гребить не хотел ничего. Я просто напился и просто хотел с женой разругался Просто хотел кушать. кушать она мне не готовит. Ну, ладно?